В продолжении сейчас у нас идет тема планирования, то есть это подготовка э, плана закупок товаров, работы, услуг университета на финансовый год, а затем э, его корректировка. Я передаю слово начальнику отдела учета планирования закупок. Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, информация была полезной. Добрый день, коллеги. Переходим к теме «Организация планирования потребностей в товарах, работах, услугах». Процедура планирования предусмотрена локально-нормативными актами университета. Это положение о закупках товаров, работ, услуг, редакции с изменениями 17 марта, регламент о заключении и исполнении договоров университета, утвержденный приказом 895-1». Приказ о плане закупок и приказ о внесении изменений в данный план приказ о плане закупок. Постановлением правительства 908-м 10 сентября 2012 года определен порядок размещения планов закупок. Так, секунду, сейчас слайд переключу. Почему ну, так открывается? А, вот ага. Все. Определен порядок размещения планов закупок, товаров, работ, услуг, а также внесение изменений в план закупок товаров, работ, услуг. Пунктом 14 данного постановления говорится о том, что оговорено план закупок у нас размещается в единой информационной системе не позднее 31 декабря текущего календарного года. Так, постановление правительства 932 определен порядок формирования плана закупок в соответствии с утвержденной формой данным постановлением. В план закупок у нас включаются сведения о закупке товаров, работ, услуг, необходимых для удовлетворения потребностей заказчика. В план закупок не включается информация о закупках, сведения об осуществлении которых не подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. Подробно расскажу, какая информация у нас не включается в план закупок, не подлежит размещению. Это закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тысяч рублей, а закупки услуг по привлечению во вклады денежных средств организации в депозитных вкладах, о закупке, связаны с заключением и исполнением договоров купли-продажи аренды, субаренды. И о закупке товаров, работ, услуг, которые в гос. государственной да. В каких случаях у нас производится корректировка плана закупок? В случаях изменения потребностей в товарах, работах, услугах и также сроков их поставки и сроков их исполнения. В случае изменения более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг и в иных случаях установленных документами заказчика. Хотелось бы обратить внимание, что при осуществлении конкурентной закупки внесение изменений в план закупки должно производиться не позднее срока публикации извещения об осуществлении конкурентной закупки. А срок подготовки плана закупок, а также порядок подготовки определяется заказчиком самостоятельно. Так, Переходим к локально-нормативному -но акту, который определен в университете по планированию. Это у нас регламент о заключении и исполнении договоров, утвержденный приказом 895-1. В соответствии с данным регламентом руководители ЦФО формируют потребности в продукции с необходимыми для удовлетворения таких потребностей показателями цены, качества и надежности в соответствии с доведенными до ЦФО средствами. Для дальнейшего направления в контрактную службу до 30 сентября текущего финансового года. Это в отношении плана закупок, который, годовой план закупок, который публикуется у нас до 31 декабря текущего календарного года и за 30 дней до планируемой даты развещ... размещения извещения о проведении закупки. Это касается в отношении э, заявок на внесение изменений в план закупок. Э, подготовка к утверждению плана закупок осуществляется до 25 декабря текущего финансового года. В случае возникновения потребности в дополнительных, э, в если возникла дополнительная потребность в товарах, работах, услугах, или изменение объемов и начально максимально цены уже запланированной закупки, необходимо подать заявку на внесение изменений в план закупок. Заявка подается в контрактную службу в отдел планирования и учета закупок до 10 числа текущего каждый, ежемесячно, и публикуется план закупок ежемесячно до 15 числа. Хотелось бы здесь обратить внимание, в случае, если. Запланированной закупке уже отсутствует необходимость, или необходимо перенести ее на последующий период, то просьба также подавать заявки и в случае, если отсутствует необходимость на аннулирование данных процедур закупок. А если необходимо перенести сроки, то как бы с обоснованием причины и указанием, на какой период перен... необходимо перенести данную процедуру закупки. И Большая просьба э, инициаторов закупки обратить внимание и проанализировать э, закупки, которые были поданы в план закупок, так как большинство закупок, э, которые были запланированы на март даже и на апрель, не, не поданы заявки на их перенос и также не поданы заявки на их аннулирование. То есть проанализировать, имеется ли потребность в этих закупках, если да, то на какой срок их перенести, и если все-таки потребность уже отсутствует, то а, обязательно подать заявку на аннулирование. Так, теперь переходим к самой заявке. Так, это у нас немножко пошло. А мне надо назад потом, по-другому как-то пошло. Заявка «План закупок товаров, работ, услуг» у нас подается, заполняется по форме. Excel в формате Excel, утвержденный приказом 695 о плане закупок. И предоставляется контрактную службу. Форма заявки также размещена в общем доступе на сайте Тюмгу. Так, а назад как можно слайд? Вот еще предыдущий. Угу. При внесении изменений в план закупок вместе с заполненной формой заявки необходимо прикладывать следующие документы. Это справка об основании выбора способа закупки у единственного поставщика, содержащая объективные причины выбора контрагента. Это при заключении договора с единственным поставщиком. Расчет начальной максимальной цены договора методом сопоставимых рыночных цен, анализа рынка. И коммерческие предложения, на основании которых произведен расчет цены. Хочу обратить внимание, вот пункт 2 – расчет начально максимальной цены договора методом сопоставимых рыночных цен. Существуют еще иные методы. Мы о них э, расскажем позже, когда будем говорить про обоснование начально максимальной цены договора. Здесь имеется в виду, что прикладывается именно вот расчет цены, когда мы используем метод э, сопоставимых рыночных цен, анализа рынка. То есть, соответственно, если у нас используют тарифный метод, вот будем говорить дальше о нем, то там уже никакого расчета цены прикладывать не надо, его и быть там не может. Теперь мы переходим непосредственно к самой форме заявки, что в ней необходимо заполнять, какие графы, и на что обратить внимание. Форма заявки, также повторюсь, у нас размещена в общем доступе на сайте ТЮМГУ. Переходим к графе номер 2, номер три. Графа 2 – это общий, э, код ОКВЭД-2, общероссийский классификатор видов экономической деятельности – и ОКПД-2 – общероссийский классификатор продукции, видов экономической деятельности. Здесь хотелось бы обратить внимание, при заполнении данного кода он должен строго соответствовать наименованию предмета закупки. Также от того, насколько будет корректно и правильно заполнен код ОКПД-2, будет зависеть количество участников, которые смогут идентифицировать закупку в поиске при публикации ее в единой информационной системе. И, соответственно, это расширит круг участников, которые смогут заявиться при проведении конкурентной процедуры закупки. И также, если код ОКПД-2 будет некорректно заполнен, указан, то это может привести к ограничению конкуренции. Так как участник не сможет найти по предмету закупки, идентифицировать именно какой вид продукции он смог бы поставить согласно данному предмету закупки. Следующая графа у нас идет предмет договора, графа 4. У нас федеральным законом определено, что необходимо указывать в предмете закупки. Это в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики, потребительские свойства, технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики предмета закупки. В описании предмета закупки не должны включаться требования и указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименований страны происхождения товара, за исключением, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки. В случае все-таки использования в предмете закупки э, указания на товарный знак необходимо использовать слово или эквивалент. Также существуют случаи исключения, предусмотренные в законе, это несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованиям, которые используются заказчиком, в соответствии с технической документацией. Закупок товаров, необходимых для, исполь... для исполнения государственных или муниципальных контрактов. Закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, место происхождения товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международного договора. Так, графа 5. Минимально необходимые требования. Здесь тоже необходимо, хотелось бы обратить внимание, что здесь необходимо заполнить необходимые минимальные требования, включая функциональные, технические и качественные характеристики товара. Так как э, зачастую заполняют э, минимально необходимые требования в соответствии с требованиями технического задания, то есть это не конкретизирует, какие именно минимально необходимые требования тут предусмотрены. И, соответственно, также участник не может идентифицировать и понять, какой именно предмет закупки, например, поставка оборудования, какого оборудования, какие к нему характеристики минимальные, хотя бы какие-то просьбы указывать. Потому что зачастую участники звонят и спрашивают, а что именно вы приобретаете, поставка, там, допустим, какого-то лабораторного оборудования, какое именно. И начинают задавать вопросы. Поэтому большая просьба, минимально необходимые требования, особое внимание уделить и заполнять краткие хотя бы характеристики э, товара или услуг. Также описание заказчикам при формировании и корректировке плана закупок предмета договора, в том числе минимально необходимых требований в объеме, позволяющим в полной мере оценить потребности заказчика в определенных товарах, в планируемом периоде времени, позволит расширить число участников закупки, но значит и достигнуть цели регулирования закона о закупках. Так. Графа 6 и 7. Единицы измерения закупаемых товаров и код по общероссийскому классификатору, классификатору единиц измерения. Здесь также э, необходимо обращать внимание, какие именно единицы измерения указываются. То есть, если это поставка товара, просьба не указывать, что единица измерения ⁇ это условная единица. То есть, внимательно смотреть и также э, обратить внимание, если у вас в спецификации предусмотрен там, определенный перечень товаров э, с разными единицами измерения, тут необходимо э, обращать внимание как их нужно разбивать в соответствии с кодами ОКПД-2. То есть, допустим, у вас идет код ОКПД-2 по спецификации, да, по наименованию товара, и под одним кодом у вас может быть как объем, количества товаров в штуках, также может быть и под одним кодом ОКПД-2 у вас идти в метрах. Просьба это внимательно просчитывать и проставлять, потому что приходится регулярно пересматривать и пересчитывать спецификации которые, или технические задания, которые поступают, и очень часто допускают ошибки вот именно в указании единицы измерения, количества и вот ОКБД -2, разбивки по ОКПД-2. Поэтому в случае, если даже у вас возникают вопросы, лучше в отдел планирования учета закупок позвонить, проконсультироваться и подробно вам расскажем, в зависимости от специфики вашей закупки, как все-таки правильнее указать. И бывают случаи, когда закупки возникают вопросы, как, как, как определить, какие как, как единицы измерения, какие коды проставить. Поэтому лучше позвонить и проконсультироваться. Также да. можно еще обратиться к единой информационной системе в сфере закупок, которые можно по аналогии вашего предмета закупки набрать, и там выйдут аналогичные закупки, где уже можно посмотреть, какие коды проставили, какие единицы измерения, и какой, как, то есть по аналогии сделать, вот как размещены уже ранее, также с другими заказчиками закупки. Так, графа номер 8, ну это сведения о количестве закупаемых товаров. Здесь необходимо указывать количество, сколько у вас всего э, наименований товаров, сколько единиц, э, то есть, ну зачастую допускают ошибки, указывают не количество фактически, какого, которого товара поставляется, да, то есть у вас некоторых позиций, там по несколько штук может быть, а указывают количество позиций, спецификации. Просьба правильно просчитывать, сколько у вас товара. И также, когда подают заявку на включение в план закупок, мы не видим объем товара. То есть еще техническое задание не подготовлено и не направлено. Поэтому включаем план закупок, публикуем на основании заявки, поступившей от инициатора закупки. Когда поступает в отдел планирования учета закупок, техническое задание или проект договора в случае договора, заключения договора с единственным поставщиком, Практически в каждой второй, наверное, закупки ошибки в расчетах в части объема, количества товара, то есть неправильно просчитывают, где позиции там, 10 и больше, и 20, 30, 100 позиций допускают ошибки, поэтому внимательно пересчитывать, так как это потом приводит к задержке, публикации, документации, потому что необходимо снова связываться с инициатором, отрабатывать и вносить изменения в план закупок. Самое главное, что если вы ошибетесь, то это приводит к тому, что вносится изменения в план закупок, а это значит ожидать следующего периода внесения изменений в план закупок, когда он утвердится, опубликуется, только после этого можно будет публиковать уже с изменениями процедуру, конкурентную процедуру закупки, ну или заключение договора в случае единственного поставщика. Так, ну, КРФА-9, 10 – регион поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг и код по общероссийскому классификатору объектов Административно-территориального отделения ката. Тут вы указываете в зависимости от того, куда поставляется, ну, так как зачастую город, тюмень. Он также может быть там у нас тобой да, или ИШИМ, то есть в зависимости от того, где оказываются услуги, куда поставляется товар. Графан номер 11. сведения о начальной максимальной цене договора, цене лота. Графан номер 12. Планируемая дата или период размещения, извещения закупки год месяц. И графан номер 13. срок исполнения договора. Здесь просьба обратить внимание, вот срок исполнения договора, очень часто инициаторы закупки указывают срок окончания оказания услуг или срок окончания поставки товара. Срок исполнения договора подразумевается срок оказания услуг плюс срок на оплату. Если у вас закупка с признаком, участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, то срок на оплату вы приправляете 15 рабочих дней. В случае, если закупка на общих основаниях без признака, что участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, прибавляете 60 календарных дней. Также вот срок исполнения договора он исчисляется от даты, когда у вас проведется процедура закупки, плюс вы, соответственно, прибавляете, сколько у вас срок оказания услуги или на поставку, в случае, если это в календарных днях, да, с момента заключения договора то просьба рассчитывать тоже от планируемой даты или периода размещения, завещания, закупки. То есть если вы подаете на текущий месяц, допустим, на апрель, да, поданный у вас, то как бы мы рассчитываем запасом, потому что в зависимости от того, когда будет проработано техническое задание в конкретных днях, мы не можем подсказать, когда это будет опубликовано, но это уже ближе, когда формируется техническое задание. Вы рассчитываете, исходя из максимального. То есть если стоит на апрель, то от конца апреля отсчитываете где-то примерно 30 дней, на проведение процедуры и плюс еще дней 20 у вас на заключение дней 15 у вас на заключение договора то есть соответственно от этого вы отчитываете дату заключения договора прибавляете срок оказания услуг и срок на оплату таким образом у вас будут сроки исполнения договора также если у вас возникнут затруднения лучше прежде позвонить в отдел планирования учета закупок и уточнить как правильно прочитать потому что Сроки исполнения договора тоже практически как и с объемами. В каждом втором случае возникает необходимость корректировки при когда поступает техническое задание, и просчитываем сроки от момента проведения закупки до заключения договора и плюс на само исполнение договора, то срок исполнения договора, как правило, неправильно указаны. Его необходимо переносить вперед, на следующий месяц там, или даже бывает еще дальше. Поэтому это тоже все приводит к тому, что необходимо вносить изменения в план закупок. И, соответственно, закупка не может быть опубликована, пока не внесутся изменения и не будет опубликован план закупок с внесенными изменениями. Поэтому на эти два срока очень внимательно просьба обращать внимание и на, обязательно на количество. Так, графа номер 14. Это у нас способ закупки. В положении о закупке у нас определены способы закупок. А, так, здесь... Просьба тоже, если возникают вопросы в выборе способа закупок, обращаться или в отдел размещения, или в отдел планирования учета закупок, так как проставляют способ закупки, затем уже запускают техническое задание совершенно с другим, и уже оказывается необходимость проведения другого способа закупок. Поэтому подробно немножечко расскажу вам про каждый из способов закупки, чтобы, может быть, вам было более понятно, и при, когда вы запускаете конкурентную процедуру закупки, какой способ закупки для вас более актуальны, исходя из специфики, опять же, товаров, работ или услуг. Аукцион проводится в случаях, когда предмет закупки требует исключительно стоимостной оценки и когда количество ценовых предложений на открытом рынке достаточно для конкурирования участников. И такие ценовые предложения имеют потенциал к снижению. Запрос котировок проводится в случае, если университету необходимо осуществить процедуру наиболее предпочтительных по стоимостному критерию предложений на рынке для удовлетворения потребностей в товарах и возможного заключения договора. Запрос котировок у нас по закону 23-ФЗ проводится в случаях, если его начальная максимальная цена закупки не превышает 7 миллионов рублей. Так, Конкурс. Проводится в случае, когда предмет закупки требует многофакторной оценки, свойств дополнения к стоимостной оценке, и для выбора победителя требуется оценка дополнительных требований к поставщику для оценки его способности с надлежащим качеством удовлетворить потребность университетов, товаров, работах, услугах. Так, запрос предложений проводится в случае, если университету необходимо осуществить процедуру поиска наиболее предпочтительных предложений на рынке для удовлетворения потребностей и возможного заключения договора. При этом оценка предложений предпочтительности производится на основании многофакторной оценки как свойств товаров, так и квалификации поставщика. Запрос предложений проводится у нас в случае, если начальная максимальная цена закупки составляет не более 15 миллионов рублей. Закупка у единственного поставщика. Закупка у единственного поставщика предполагает заключение договора без рассмотрения заявок на участие в закупке, нескольких участников закупки, и оформление извещения о проведении закупки и документация о закупке при наличии достаточных оснований, предусмотренных настоящим положением Особенности осуществления закупки у единственного поставщика у нас установлены главой 10 положение о закупках. Графан номер 15 заявки о. Закупка в электронной форме, да, нет. То есть там вам необходимо заполнять в случае, если у вас проводится конкурентная процедура закупки, планируете, то тогда указывайте «да». А в случае, если единственный поставщик, всегда указываете в этой графе «нет». Так, графа 16. Данная графа заполняется в случае, когда при, при финансовом обеспечении закупки за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры путем проставления объемов такого обеспечения. В случае иных источников финансирования проставляется нет. Просьба тоже ваше внимание обратить. Если у вас возникают вопросы, субсидии у вас предоставляются в целях реализации национальных или федеральных проектов, лучше позвонить в отдел планирования учета закупок, отправить в это соглашение, которое предоставляется субсидией, вместе посмотреть и разобраться, потому что Возникают вопросы, вот сейчас было несколько закупок тоже за счет субсидий, но как начали разбираться, там они оказались не за счет реализации национальных и федеральных проектов, поэтому лучше предоставить информацию, мы лучше посмотрим чем принять решение, что это не за счет субсидии в рамках национальных федеральных проектов и не, не дать информационному делу планирования. Мы даже не можем и не знать, что за, за счет субсидии, какой субсидии у вас осуществляется процедура. Поэтому если у вас есть соглашение за счет субсидии, да, то вам лучше его направить и с нами проконсультироваться и определить за счет какой субсидии у вас проводится закупка. Ну и графа номер 17, она у нас заполняется в случае, когда заполняется графа 16, это такой целевой статьи расходов. Он приведен, код виды расходов заполняются у нас в соответствии вот с таблицей ниже приведенной. Тут перечислены коды и виды. Так. Расчет начальной максимальной цены договора методом сопоставимых рыночных цен. Анализы рынка. Это один из предпочтительных методов, наиболее распространенных, которые используются при обосновании начально максимальной цены договора. Так. Примерная форма расчета начальной максимальной цены договора размещена также в, общ, в общем доступе на сайте ГУ. Что здесь, какие тут используются? То есть вы заполняете, там есть пример заполненной уже формы. На основании источников информации, ну, как правило, это коммерческие предложения, заполняются КП-1, КП-2 и КП-3. Рассчитывается цена за единицу по формуле, суммируется и делится на 3, и получается, это у нас цена за единицу определяется. Также здесь необходимо использовать коэффициент вариации. Он рассчитывается по формуле, но для удобства, вот на, в общем, на сайте TUNGU данная формула уже забита, уже с примерными даже суммами, поэтому вам достаточно взять вот этот вот расчет начания максимальной цены, проставить ваши цены из коммерческих предложений, и уже автоматом просчитается цена за единицу и коэффициент вариации цены. И у вас, соответственно, получит начальная максимальная цена закупки. Коэффициент вариации, обращу, хочу обратить внимание, он не должен превышать 33%. Так, и сама форма заявки. Это у нас формула. Направляется у нас в карточке сет во вкладке «Отчеты и материалы». Вот, вот создается, получается, рабочий материал. Ну, допустим, если у вас это внесение изменений в план закупок, то вы пишете внесение изменений в позицию плана закупок и указываете номер позиции. Прикрепляете заявку от файл Excel да, в план закупок. С указанием обязательно просьба выделять светом, какие именно графы, Какие именно графы внеслись изменения для удобства, потому что поступает много заявок. И чтобы разобраться, что именно вы хотите поменять, просьба лучше выделять светом, какие именно графы меняются в данной у вас запланированной закупки. Либо вы вклю... новую включаете заявку в план закупок. После того, как заявка в плане закупок отработана специалистом отдела планирования учета закупок, ей присваивается позиция в плане закупок, и под крыш здесь же в топ-файлах подгружается позиция плана закупок. Отправляется данная, вот это вот рабочие материалы, заявка уже в исполнении Вы можете зайти после этого, проверить позицию плана закупок. У вас есть номер соответствующий, сама позиция плана закупок, где вы можете еще раз проверить все графы, которые заполнены. В случае возникновения вопросов, позвонить в отдел планирования учета закупок. И также потом вот эту вот, которая подкреплена заявку, позицию плана закупок, использовать в случае, если возникла необходимость внесения изменений в данную позицию. То есть вы берете вот этот файл, меняете, что вам необходимо, выделяете цветом и подаете уже на внесение изменений в план закупок. То есть вот обращайте внимание, что после того, как заявка ваша отработана, ей уже присваивается номер и она то есть ее полностью можно уже вот эту позицию плана закупок использовать для работы и для случая если возникла необходимость на внесение изменений так ну по организации планирования закупок мы с вами проговорились